Платежная система банковских карт МИР – это максимально простое и в то же время надежное решение, которое было предпринято в ответ на западные санкции российскими властями в 2014 и 2015 годах. Безусловно, работа всех пластиковых карт, выпускаемых различными банками в экосистеме МИР, подвергались различным ограничениям, в том числе и отсутствие поддержки со стороны работы электронных кошельков и систем по типу Apple Pay и Samsung Pay. Чтобы вы понимали, по данным национальной системы платежных карт, на момент начала 2020 года, январь было выдано порядка 95 миллионов карт МИР. При этом для того же 2020-го доля карт МИР на рынке составила порядка 30% от общего количества пластика других банков. И вот, наконец-то, спустя 6, а то и 7 лет это свершилось. Банковские карты МИР стали поддерживаться электронными кошельками и банковскими системами различных компаний, включая Apple и Samsung. В этом видео я расскажу, как буквально за одну минуту вы можете подключить свою карту МИР Apple Pay на вашем iPhone. Ну и конечно конечно же, давайте поздороваемся. Меня зовут Артем, а вы находитесь на волне канала Apple Finder. Кстати, вот напишите прямо сейчас в комментариях под этим видео картой какого банка вы пользуетесь на данный момент. Вот у меня моих любимых две: это MasterCard от Цинков и карта Мир от Сбербанка. Привязать карту Мир как любую другую можно двумя основными способами. Первое это стандартно через приложение кошелек на iPhone и непосредственно через само приложение Сбербанка. Первый способ чуть посложнее, мы с него начнем чуть позже. Начнем с того, что намного легче. Все, что вам нужно сделать, это обновить приложение Сбербанк на своем iPhone. далее запустить программу, перейти в раздел кошелек, где необходимо выбрать вашу карту Мир, открыть настройки и выбрать пункт бесконтактной оплаты. Далее финишная прямая. Нажимаем на черную вкладку добавить в Apple Wallet, после чего у нас происходит автоматическая настройка карты, где нам нужно впоследствии согласиться со всеми основными пунктами, дождаться смс-оповещения от банка и процесс настройки завершен. Что касается первого способа, то это самостоятельное или же мануальное добавление карты через стандартное приложение «Кошелек» на вашем телефоне. Запускаем программу Wallet на iPhone в верхнем правом углу нажимаем на иконку «плюса», после чего у нас появляется плашка с пользовательским соглашением, где мы, естественно, соглашаемся, и затем проходим весь этап с вводом данных карт вручную. Поскольку на эту карту Сбера начисляется моя стипендия от универа, прямо сейчас мы купим настоящий кошерный студенческий ужин, обед и завтрак. Погнали в пятерку! Удобно ли вообще пользоваться картой с платежной системой Мир? и стоит ли ее заводить? Безусловно, на вкус и цвет, товарищей нет. Однако от себя скажу, что, в принципе, по большому счету, карта работает точно так же, как и, например, моя с Mastercard. Глобальных отличий изменений я не заметил. У этой карты есть кэшбэк в виде реальных рублей, а не бонусов, например, на поездке в метро или целый кэшбэк на путешествие в размере до 20 тысяч рублей. Акция была актуальна, по крайней мере, несколько месяцев назад. Теперь и вы с легкостью можете... Можете пользоваться своей банковской картой мир, совершая различные покупки непосредственно через Apple Pay на вашем iPhone. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео и поделиться им со своими друзьями в социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. Вконтакте, Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, где угодно. Спасибо за просмотр, меня зовут Артем, а вы находились на волне канала Apple Finder. Оставайтесь вместе со мной для того, чтобы быть в курсе самых последних и крутых новостей из мира Apple и технологий. До скорого, пока!